Приготовиться. Представляем поток тонкой белой энергии, которая опускается на макушку головы, рассекается по коже лица, по коже головы, покоря шеи, груди, спины, рук, живота, бедер, голени и обеих стоп. Квота <плотность> с <плотность> энергии увеличивается. Она проникает в мышцы обеих стоп, в мышцы голени, в мышцы бедер, в мышцы живота, в мышцы спины, в мышцы груди, в мышцы рук, в мышцы шеи, в мышцы лица. И мышцы головы. Теперь плотность энергии еще увеличивается. Она дополняет мозг, глаза, уши, горло, легкие, сердце, печень, почки. Органы живота и малого таза. Просто наблюдаем, как эта энергия растекается по телу. Теперь она еще усилилась, она заполняет кости обеих стоп. Кости голени. Кости бедер. Проникает в таз. Двигается вверх по позвоночнику, заполняет ребра, грудину, ключицы, лопатки, кости рук. Двигается вверх по шейным позвонкам и заполняет кости черепа. Вот теперь все ваше тело заполнено прозрачным белым светом и доступно вашему внутреннему взору. Сейчас заполните светом все затененные места и уберите все энергетические зажимы. Поток белой тонкой энергии проходит через ваше тело и уносит в землю все ваши горести и невзгоды, и все печали. Сейчас начинаем потихоньку подниматься по центрам. Более ярким светом засветилась Муладхара чакра. Потом Сватхистана чакра. Желтым светом Манипура чакра. Ярким светом, зеленым, очень красивым анахата чакра. Теперь энергия анахаты начинает растекаться по всему телу. Мы чувствуем, как погружаемся. В мягкое блаженство. Сверху идет поток ананды. Он заполняет тело радостью. И дополнительным светом. Эта энергия проникает в каждую клеточку вашего тела. И начинается гармонизация всех процессов вашего тела внутри вас. А теперь прямо в пустоте мы видим образ больших биологических часов. Эти часы показывают ваш истинный физический возраст. Маленькая часовая стрелка показывает ваш возраст в десятках лет, а минутная стрелка показывает годы. Просто смотрим на нее и никак вначале не влияем смотрим какой возраст у вас оказался. И одновременно чувствуем, как усиливается циркуляция энергии по телу. И какая-то доля свежести и молодости начинается, начинает рассекать по нему. А теперь мы видим, как большая стрелка дрогнула и начала двигаться в обратную сторону. Когда она проходит цифру 12, раздается тонкий звон. Стрелки закрутились, пришли в движение. Сознание работает ясно и четко, все остается в памяти. Вы чувствуете прилив дополнительных сил. Мы стараемся освоиться с этими силами. Это просто те ощущения, которые у вас были в молодости. Сейчас вы испытываете те ощущения, которые были в ваш самый лучший период жизни. Чувствуемся в каждую свою мышцу, в каждый свой орган. Еще раз внимательно проходим своим внутренним взором по своему телу. И стараемся распределить энергию совершенно равномерно, заполняя все затененные места. Все тело светится изнутри. Снова появился образ больших биологических часов. Смотрим, в каком положении сейчас стоят стрелки. И они продолжают быстро вращаться в обратную сторону. Процесс омоложения запущен. Теперь он будет продолжаться. Изменения перейдут на физический план. Мы чувствуем, как нарастает ощущение свежести в организме, внутри нас и вокруг нас. Появляется бодрость. Нам становится довольно трудно находиться в одном положении. А теперь набираем полные легкие воздуха. Плотно сжали руки в кулаки, потянулись, выдохнули и открываем глаза.